Всем привет на моем канале! Сегодня я покажу, как сделать новогодние безе снегурочки. Кому интересно, оставайтесь со мной. Я уже примерно нарисовала, как будут выглядеть мои снегурочки. Мне понадобится три насадки. Это насадка-трубочка, здесь на выходе примерно сантиметр. Вместо нее можно использовать просто кондитерский мешок с обрезанным уголком. Дальше насадка-открытая звезда номер 22 в принципе, можно любую. От этого будет зависеть узор косы. И насадка для розы. Здесь на выходе тоже сантиметр, у нее номера нет. Вот, подойдет любая. То есть, это такая средняя насадка. Окрашивать буду водорастворимыми гелевыми красителями. Это топ декор, желтый, голубой. И вот такой сухой водорастворимый краситель, коричневый, Cake Colors. Я подготовила силиконовый коврик, положила его на противень перевернутую верхом, так края не загибаются коврика. И под коврик положила мой образец. На пергаменте будет лучше видно, но ну и в принципе здесь тоже можно рассмотреть. Начинаю отсадку с головы. С помощью ложки, смоченной водой, выравниваю, чтобы не было бугорков. Дальше воротничок. Беру насадку для розы, отсаживаю шубку. низ косичку шапочку. Синюю меренгу я поместила мешок в мешок, чтобы можно было спокойно менять насадку. И руки. И сейчас второй вариант. У меня получилось 4 снегурки, оставшуюся меренгу я отсадила в маленькие безе, довольно крупные снегурочки с мою ладошку. Отправляю сушиться в духовку, у меня газовая, я приоткрываю дверцу примерно сверху на 10 сантиметров. ставлю чуть выше серединки и сушу при температуре 50-80 градусов, это примерно 2-2,5 часа. Беза высохла, у меня прошло три часа и силиконового коврика такие большие фигурки нужно снимать аккуратно. С пергамента проще. К рукам не липнет, И с помощью маленького безе я тоже проверяла. Все равно тоже сухое и не липнет к рукам. С помощью тонкой кисточки и пищевых красителей, разбавленных водой, я нарисую лицо в снегурочке. Вот такой безе в результате у меня получилось. Снегурочки. Кому идея видео понравилась, была полезна, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам самого доброго. С наступающим Новым годом. Будьте здоровы. Всем пока-пока.